Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья, поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Оставайтесь с нами и спасибо за участие в нашем путешествии. Кто не смотрел хотя бы один фильм или передачу, где умный вызывает у вас интерес? От Шерлока Холмса до Шакамару Нара высокоинтеллектуальные люди были востребованы. Отстраненный, умный человек, который невольно пленяет сердца окружающих – популярная капля в фильмах. Несмотря на это, их также часто изображают невероятно невезучими в любви. И это происходит не только в кино, но и в реальной жизни. Но почему? Вот шесть причин, по которым высокоинтеллектуальные люди испытывают трудности в любви. Первое, они слишком много думают. Когда речь заходит о популярном понятии любви, мы склонны думать о том, что чувствуем, что правильно, и просто следуем за своим сердцем в этот сладкий туман романтики. Но разумный человек ни за что не пойдет вслепую. Прежде чем принять важное решение, он проанализирует детали и сравнит информацию с проверенными стандартами. Хорошо ли это для данных? Да. Разумно ли это в долгосрочной перспективе? Да. Хорошо ли это для соблазнения и начала страстных отношений? Не совсем. Некоторых это может раздражать, заставляя их принимать время, потраченное на анализ средств, за незаинтересованность умного человека. По трагической иронии судьбы, интеллигентный человек имеет в виду обратное. Уделяя время изучению, планированию и анализу, они считают свой любовный интерес достойным и желанным. Эти аналитические усилия направлены на то, чтобы обеспечить наилучшие шансы на успех отношений. Если интерес отсутствует или оценка низкая, они не будут беспокоиться. Во-вторых, они любят свою независимость. Это одна из проблем голливудизированной версии любви. Эта концепция «ты дополняешь меня», подразумевающая, что человек становится менее значимым, если не находит свою вторую половинку. Это поощряется зависимость и косвенно высмеивает самодостаточность. Высокоинтеллектуальные люди обычно уверены в себе и уже чувствуют себя полноценными. Им не нужен другой человек для полноты картины. Они чувствуют, что другой человек может дополнить картину и сделать ее лучше. Это может быть истолковано другими, как я просто не нужен этому человеку. На самом деле это означает, что они просто не обременяют своего партнера без необходимости. Например, умный человек понимает, что его счастье – это его собственная ответственность, а не его партнера. Номер три – они расставляют приоритеты в достижении своих целей. Это не значит, что они считают свои цели более важными, чем их партнеры. Это просто означает, что они доводят дело до конца. Они не будут стоять на полпути к цели, а затем внезапно бросать ее, чтобы увлечься романом. Они также понимают, что некоторые цели требуют много внимания и времени, а это значит, что отношения придется отодвинуть на второй план, пока цель не будет достигнута. Возможно, они вообще не захотят заводить отношения, пока не пересекут финишную черту. Умные люди предпочитают быть одинокими, чем иметь партнера, который не того же склада ума или нетерпелив, потому что они не хотят оказаться в ситуации, которая их не поддерживает и вызывает горечь. Номер четыре. У них высокие стандарты. Сами по себе высокие стандарты, понятие довольно субъективное, но достаточно сказать, что у большинства интеллигентных людей они вполне определенные. Они обычно требуют от себя большего, и поэтому у них обычно довольно жесткие границы и определенные стандарты для своего партнера. Хотя по мере взросления эти стандарты могут претерпевать небольшие изменения, они никогда не опускаются ниже носа. Обычно они предпочитают плыть по жизни в одиночку, чем соглашаться на некачественные отношения. Номер пять. Они думают головой, но не нутром. Умный человек, склонен очень сильно опираться на холодную логику, знаете, как спок. Они даже не будут следовать интуиции, если не смогут найти доказательства или улики, которые способствуют этому. Поэтому, когда дело доходит до влюбленности, интеллигентный человек часто начинает задавать себе вопрос «Подождите, почему я так себя чувствую?». Они могут мысленно перебрать все свои любимые фильмы и рассмотреть любые влияния в своей жизни, чтобы попытаться найти причину. Затем они, скорее всего, проанализируют, являются ли эти влияния хорошим доказательством. Затем они подумают о том, чтобы сделать первый шаг. Как вы можете себе представить, это не самый гладкий и не самый своевременный путь к страсти. И номер шесть. Они одиноки по собственному желанию. Наряду с тем, что они находятся в гармонии, счастье и мире с собой. Это означает, что они не ищут кого-то другого, кто удовлетворит их основные потребности или поможет им понять, кто они есть. Они могут спокойно проводить время самостоятельно и придумывать новые способы для этого. Иногда они просто не могут найти человека, который, по их мнению, дополнит их мир поэтому они предпочитают быть с единственным человеком, который действительно их понимает – с собой. Любовь сама по себе имеет так много аспектов, но мы, как правило, находимся под сильным влиянием того, как ее изображают в средствах массовой информации, и строим свои представления о том, как она должна происходить. К сожалению, те, кто не следует этому популярному формату, обычно испытывают трудности. В следующий раз, когда этот симпатичный чудак будет неловко себя вести рядом с вами, подумайте о том, что это может быть комплиментом вашей состоятельности. К какому пункту вы можете отнестись? Какое понимание вас цепляет? Имеет ли что-то, что происходило раньше, теперь больше смысла? Мы будем рады, если вы обсудите и расширите свой кругозор. А также с умом нажимайте кнопку «Нравится». Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!